Прекрасный вариант для обеда или завтрака – драники из кабачков без яиц. Такие драники прекрасно подойдут в качестве обеда, перекуса или как добавка к основным блюдам. Драники из кабачков без яиц подавать к столу можно со сметаной или любимым соусом. Для рецепта используем молодые кабачки. Добавим для аромата немного сухого чеснока и зелень. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты. Подготовьте кабачок, вымойте его и просушивайте. Натрите кабачок средней стружкой, сложите кабачковую стружку в миску. Добавьте к кабачкам сметану, сухой чеснок, соль, перец. Нарежьте мелко укроп, после добавьте укроп в миску с кабачками. Подписавшимся, больше вкусностей. Добавьте пшеничную муку. Перемешайте все компоненты. Прогрейте сковороду, смажьте растительным маслом, выложите кабачковую массу в сковороду, жарьте с обеих сторон по несколько минут, готовые драники подавайте к столу. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Кабачки – 300 грамм, сметана – 50 грамм, мука пшеничная – 3-4 столовые ложек, масло растительное – 2 столовые ложки, сухой чеснок – 0,5 чайных ложки, укроп – 10 грамм, соль – по вкусу, перец – по вкусу, количество порций – 2. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Пусть вам сегодня повезет.